Так, так, так, так, так, так, так, так, к Габриэлю. Чё вы тут? Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. О, привет, Маринет. Привет. Здрасте. Привет. Привет, Адриан. Привет. Привет. Привет. Да, Привет. Привет. Так, вы сегодня сегодня веса, хорошо, сообщу, как вы доехали? Может, тут Андрей. Все Принет, хорошо, пойдем только плохо, плохо все было. Пойдемте в комнату, Феликс. А, хорошо, Андрей, пошли на кухню. А, а да? этот, Маринет, я сейчас отойду. Да, хорошо. Сейчас, подожди надо этого. Да, ты что тут все ешь? Что Эээ. ты мне бьешь? Не, я не все, я просто взять. Все, все У меня вообще то все. Что он там делает? будем делать. Талисман. Конвейерскую посылку я Понимаю. знаю, странно, Может, что она вместе. Вот держи высим. Наталья, у тебя есть. Ой, дождусь. Давай чокнемся. Сейчас Почокнемся. я приду, твою Натали, вставай. И мы должны придумать план, как получить и талисманы. И, а, и вообще забрать полную шкатулку. Идеи да. у нас нет, но мы ее обязательно придумаем. Я уже почти один раз забирал, заберу и следующий. Да, но все твои разы не увенчались успехом из-за. Не понял Я... юмора. У меня талисман мотылька пропал. О! Не, понял. Та -да -та -тада -тада не понял. Тупой. Че ну, вы тут ходите? Может, привет, на привет, кухню пойдете? А, ну да, мы пойдем на кухню. Да, там, может, на, санта, ну, да, привет, на кухню, ну ладно. Да, пойдемте -да -да -да -да. на кухню. Поле... Так, сейчас, я да. сейчас подойду. Ну неплохо. Посидим. Так, да, Эмили спит. Ой, привет. я, я привет. вас искал. Я вас искал. Присаживайтесь Чтобы за стол. Будем дай. пить чай. Что? Чтобы что я вас искал, Мне Чтобы нужно было... было с тобой поговорить. Мне что нужно надо? с тобой поговорить. Пойдем поговорим. А, я я слышала у вас разговорчик. Выходит. Бражник. Марина, что ты тут ходишь? Нам надо в комнату. Вам... Ну, мне нужно какой-то. Ну вот и все. Я пойду сейчас. Ой, так, что-то меня... Куда Пойдешь? я пойду? это. Амилий. Пойдем за стол. За цепь, пожалуйста. Я расскажу всем то, что ты брашник. Габриэль, Натали, нужно Феликса поймать. Натали, вставай. Распряг-то на крылья. Что там происходит? Я пригласила, сидеть в них. Сидите. Сидите в них. Брашник. Что там происходит? Эм. Ну, ру, к вам и шестерная метаформоза такой? Какой отстанет меня? Ну, пойду на Построил, не дойдешь до давай Так где этот дом? Вот его дом. Приветики. А тики. Приветики. Где на глазах, бражник. я вообще-то новый бражник. Ах ты... Ну я заметил. тебе. мухи? Кто еще такой? Старик, мишка моя, Кому? И у тебя есть знакомый клевер? Ничто. что? И ну, когда он, 40? 40. Ой, он не получит? Талисман майора. Ты Нет, я не ошибусь Я ошиблюсь Спасибо так, а это Андриан. значит. Отдель, да. Од... пока... Од... Что? У меня одежда. все равно. Так, Есть так. Идея. Дайте мне погостить нормально. Не тебе. Сюда так, помочь, а -та. Спасибо за Уничтожимые! Это что такое? Я Габрилю пришла. Пиши. А, кстати, ты не нет, за ним! Ой, не Так, так, так, так, так, так а -а -а. срочно! Иди сюда! На а -а -а. Так, иди сюда! Гамбл! Ну быстрее! Нигде нет этого ну, дома, я. Э -э -э. А, это... Не бейте е! Да. О, привет, я тут Забейте за мёдом. Зиги! Спрячьтесь. Они мне одежду Одри, спрячьтесь наверху, внизу опасно. И... отлично даже не для этого балбес то это вообще Я банды вообще взял очистите дом алять вы пчела тупая тихо пусть очистит меня я тебя а! на пчелу тупо и бейте меня так у меня есть идея надо Удри с помощью Трисмана пикаться телепортировать. Тихо, Удри. Тихо, коморка. Держите. Очень... Нужно найти их. Очищайте я... комнаты. Спасибо. Так, Ой. поднимайтесь. Маринад, спрячься. Сейчас, вот. Так, вы мне поможете. Не трогайте ее. А, ага. ты кто? Я? Это новая висперия. Я? Я? Та И... самая новая тупая висперия, которая говорят по новостям? Нет, да, которая ты. Тем более ты тупой. Ты тоже. -то так, так, так, так. -так, -так. Одежда Наша одежда прекрасна. Именно. Так, а создание ее леди-бабы? Леди так, так, так. Эй, мистер Бага! Вот. Не надо показывать. Я за их веном буду. Что-то кинотеатр у вас. Что-то за Клевер, идиотский пришел. Мистер Баг, на мне брейк. Я их остановила. Мистер Баг, на мне брейк. Заметил, да? Что Немного пару я... новых талисманов добавилось. Нет, я Все, я... я их. Как здесь выбраться? А, ну хотя бы и в безопасности. Я, я его еще не видел. Ты меня не можешь бить, если ты бейте, пчелу! Да. Я не, била, меня тупой. не Бейте пчелу. Ах ты. ты... Посмотри, Вау. новый цацкий добавил. Че за фиолетовое? Фиолетовые а, пурпурные цифры. Д... Ты теперь Бисперие да. побеждена. Я не побеждена, я скоро вернусь. Фи... Не переживай, тут это пурпурный, просто ты дальтоник. И что это? Ну, это, это листочка. Выщите всю местность! Петух, Полетел. Козел, собака. И мой. И тигарда еще. Так что. Иди, мистер Абага. У тебя уже нет шансов, Моё, да, мое, новое. У меня новое да, Как этим... ты справишься? У меня уже ну, четверть да. шкатулки. Четверть Покажи. шкатулки уже только у меня. Да, то есть. Вот эти якобы терены, но... благодаря кое-какому. Ищите, человеку, мистер Абага. Я... Кто попадется к нам на пути, будет уничтожен. Сначала здание. Закрыть, закрыть. Уничтожайте весперию. А, ну, это та самая Все, в кого вселилась Попала. акума, послушайтесь меня. Вы должны Ой. слушать меня. Что? Все соберитесь возле дома Адреса. Вам же так нужен талисман. Есть. Достанем талисман. Так, нам понадобится... Те, кто, кого вселился Акума, они Какой не Какой нам понадобится талисман? На тебе, Даже не вы знаю. достанете мне где хотите, но вы да. должны мне достать еще один талисман. Талисман павлина. Я достал этого. копию талисмана. Это да. копия. Я тебе помогу, я да. вам помогу. Помощи да. силы да. Леди Баг. Супер! Смешный, безумный шанс. Да, Нам нужен талисман Кто, дам, дам, дам. Дам. Кто, дам. Дам. Кто из вас а Кого-то потерял. Угу. Держи Удомный шанс. Будь аккуратен Пока. с Я я уходить. У меня есть идея. Получше. Найдите ее. Уничтожайте всех на своем пути. Слав. Тики, слизь. У меня есть новости. Я убил Бессперио, но с него выбыл еще один фейковый талисман. Ой, это о, без, о, теперь бесполезно. За ней Бат, гоняться, как не... За как ней гоняться нет смысла. И нам не нужен мне. мистер Бак. А я... да. О боже! У меня есть план. Задержи их. Не, но... так. Так. Так, у меня Пожалуй, есть мистер Бак, план. тебе тут надо так. переплатиться. Я... Тебе надо переплатиться. Нет. Тут нет. У них клочька. Ой, ничего Сейчас страшного, им нужен талисман вижу. Павлина. Сейчас да, я им их. Не а, Сейчас я отдам. Меня Ничего мы это исправим. Я вообще запас. Я скоро отдам ему. У меня все в огне. Нет, надо... надо их отсюда вывезти. Да, бейте бейте. бейте. бейте. Бера, Минус один. Ой, ёлки-палки, чё пугаешь так? Давай. Давайте, сжигаем их. Мы выпустили одного, но не. А тут они умирают. Беги, Маринка. Мистер Бак, что нам делать? Я вообще-то бегом. пи пи пи что нам делать? Случай звучит это зафигурок. не е так, у меня есть идея. Мне надо отправиться да. в... к одному человеку, который даст мне кое-какие вещи. Правляемся. У меня есть идея по на время. Нужно да. уничтожить мистера Бага да. или нам крышка. Я тут уже сходил к этому человеку. Это еще что такое? Это называется пеннибаг. По-моему, кролла баг. Идет, Попробуй зайди. Я У нас плохие новости. Но да, у нас да. есть фейковый талисман пчелы. Да, фейкована на то есть... И, как говорится... Ты я... что, Маринку убила? Вы теперь не выйдете из этого дома. Уверен? Да, Послушайте. я могу выйти. Короче, да. пока... ту ту Один уже попался. Пока. Пока. Пока. Мы никак... Мы выйдем. Да, да и... давайте я посмотрю. Только через... Маринетта, пицца. Ой, попалась. А говорят... Здравствуйте. О, привет. Привет. Ой, привет. Я не знаю, как тебя туда... Я сломаю окно. А -а -а. Нет. Я попробую. Ой. Здесь все бронированные окна. А если суперкот через этот... Теперь С ты отсюда парень? не выйдешь. Неудачник. У меня есть план Б. я, Все, я выйду. Слышь? А Будь а no. Эй, no. да. Да. слышь? Я сделал я сделала расчет всех костей. Там... Привет. Там снег, кроме Мари, Феликса. Лови! Здравствуйте. Феликса Феликс, потрат... не удалось найти. Только не попадитесь в мою же ловушку. Его, что... Черт, Сейчас вам не повезет Отправление. Сейчас я перезаряжу так, талисман. Всё. я уже не трансфер... Да. Раз... Да. Я разделился. Да. Так, всё, всё, я разделился, да, с Слав. Смотри я перезаряжу талисман. Я перезаряжу талисман, не смотри сюда. Ёлки-палки. Я... С помощью а, талисмана Баникс Узнал, где находится Акума. Где Что вы такое? Больно вообще-то. Ты, это... ты, ты где? Вы... Это мой Всё, мой... Стоп! Но перед этим супер это... шанс! Вот это уже это настоящий. Вы... Вот это... Какая... Ай, да это... как... ты, Бес! Ты где? Его... Кот? Я его я не вижу, где ты. Меня тут избивают уже. Так, а как я залезу сюда? Стой. Я залезу к тебе тоже, мама. Спасибо. Давай я его тоже уберу. Всё, доверься мне. Я тебе... пойдем. Я только буду смотреть. Нет, ты куда разбежал? Я не вижу ничего. Вон он, вот он, мистер бак Я буду охранять тебя. Я, я понял, в какую комнату, но перепутал немного. Вон там, вон там. Ты где? Давай. Где я? Надо Сверху. Котоклизм. Никуда не убежишь, бабушка. бабочка. Вот она. Пора изгнать демона. Выходим на улицу. С ней должна быть изгнан. Изгналась, Кума? Ой, изгналась. Сейчас из этого, наверное, тоже Сейчас, подождите, котоклизм. Ой, как-то я же применил срок. Чудесный мистер Баг, мне надо убирать. Чудесный мистер Бак. Что здесь происходило? Всё, мне пора идти. Что тут было? Туешь, Что я шлёшь? Мне пора идти. Мама, пора уходить. Именно, чтобы парады где были. Я не хочу с ней в этом сумасшедшем доме. Тоже, тут какие-то мухи летают. Быстрее на поезд. Ты как так прыгаешь? Ненормальный. А я прогуляться. Ты чего не знала? Я же, мама, ну ты даешь я, это я умею так поскольку прыгать. Все быстрее, мама, на поезд. Вс, трансформация. Прыгаю. А где поезд я забыл? пойду на кресло. Поезд вон там.